Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, начинаем сегодняшний вебинар, посвященный эзотерике, магии, волшебству и в общем-то работе с самим собой, с целью убрать какие-либо проблемы или так далее, или там какие-либо проблемы, какие проблемы с присутствующей жизнью и так далее. Я сегодня постараюсь ответить на те вопросы, которые вы задаете на моем фейсбук-канале, который называется «Дуйко, Кайлас и РТЕ». Постараюсь максимально ответить на все вопросы. Зоря фурсевич здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, скажите, у меня весной участились ОРЗ и насморк, зимой не болела, в марте приобрела браслет из метасоников, может ли это носить эзотерический характер, или все же легкие простуды это низкий иммунитет? Нет, эзотерические браслеты не могут приводить человека к тому, чтобы он болел чаще, низкий иммунитет, конечно, изменения в жизни начали происходить, люблю браслетик, ну супер